На фоне переговоров звучат заявления и с украинской стороны тоже. МИД Украины подчеркнул, что Киев не пойдет на уступки в вопросах территориальной целостности. Как сказал Дмитрий Кулеба, я процитирую, если Россия подойдет к этим переговорам добросовестно, то можно будет находить какие-то развязки. Со своей стороны Владимир Зеленский заявил, чтобы завершить конфликт в стране, важен прямой диалог с Владимиром Путиным. К слову, на необходимость общения с российским президентом не через посредников. Глава украинского государства настаивает не впервые. Владимир Зеленский сегодня дал пресс-конференцию для корреспондентов иностранных СМИ. И глава Украины высказала свой взгляд на ситуацию вокруг спецоперации. Но важно даже не то, что говорил президент. В последнее время его риторика практически не меняется. А, возможно, важнее то, как Зеленский это говорил. Ну, например, он отказался вставать за тумбу, как обычно это происходит во время подобных брифингов. И сидел рядом на специально представленном стуле. Так что пришлось даже микрофон перевернуть на часть вопроса. Вопросов Зеленский отвечал по-английски, на часть по-русски. Правда, речь президента была достаточно путанной. Видимо, происходящее его сильно вымотало. И по его собственным словам, последние сутки спал он не больше трех часов. У нас объединена сегодня нация, и в этом страх. России сегодня, что эта страна объединена. Что у нас нет больше власти и народа. У нас есть только одно. Мы все народная власть. Мы все одна страна. И это страшно, потому что в этой цельности все, в этой цельности мы себя хотим защищ... защищать. Ну вот, а они хотят просто разбить это. Вы готовы гарантии, какие-то даты, чтобы Гарантии для чего? Они... Мы не нападаем на Россию, не собираемся на нее нападать. Гарантии что? Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Что я должен сказать? Кому я должен что-то дать? Вы понимаете? Дело в том, что это же, это же тоже информационная бомба, про которую все говорят, что отдать, Господи, что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти, сядь со мной за стол переговор. Я свободен. Сядь со мной. Только не надо 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как их принимают. Я же сосед, меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь, я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься. Мы никому не угрожаем, мы не террористы, мы не захватываем банки и не захватываем чужие земли. За несколько часов до начала переговоров со сторонами конфликта поговорил Эммануэль Макрон. Президент Франции сначала созвонился с Владимиром Путиным, затем с Владимиром Зеленским. С российским лидером он беседовал полтора часа. Это их третий телефонный разговор с начала спецоперации России в Донбассе. Как уточнили в Елисейском дворце, он был посвящен гуманитарным вопросам. Прокомментировали звонок и в Кремле. Там сообщили, что во время беседы Путин заявил Макрону, что задачей российской операции задачи российской операции будут выполнены в любом случае. Попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что у Москвы появятся Киеву дополнительные требования. Путин также назвал сообщения о ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других городов элементами антироссийской дезинформационной кампании. Российский президент также не согласился с утверждением Макрона, который ранее назвал ложью то, что Россия в Украине ведет борьбу с нацизмом. По утверждению же Эммануэля Макрона, вполне вероятно, что худшее еще впереди, так как в планах России, по его мнению, взять под контроль всю Украину. К такому заключению он пришел после телефонного разговора с Путиным. Его слова передает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на Елисейский дворец. Россия, напомню, говорит лишь о демилитаризации и денацификации Украины. Пристально следят за переговорами Киева и Москвы в Соединенных Штатах. Сегодня они впервые обозначили свою позицию по ним. Так заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила следующее. Если Владимир Путин готов вывести войска из Украины, США готовы вести переговоры. Имеется в виду, видимо, беседа о гарантиях безопасности для России и изменения политики НАТО. Также она добавила, что если Владимир Путин захочет поговорить с Байденом, то тот не откажется поднять трубку. Ну, сейчас попытаемся разобраться, что же все это значит. Вместе с экспертом Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России с нами на связи. Александр Борисович, здравствуйте. Спасибо, что здравствуйте. в столь поздний час да, находите время с нами пообщаться. А, как вы считаете... Можно ли вот те результаты, которых добились сейчас делегации, считать ну, прорывом, что ли? Ну, конечно, прорывом я бы это не назвал, да, потому что особенно ту, вот видимую часть этого этих договоренностей, потому что там, в принципе, были сейчас э, такие э, моменты обозначены, которые, ну, они важные, но не стратегические. То есть э, Россия добилась от Украины согласия создать гуманитарные коридоры э, и тем самым фактически... Э, э, Украинские власти берут на себя ответственность за а, судьбу мирного населения, да, которую они до, до сих пор использовали фактически в качестве заложников а, в крупных городах. Ну а украинские власти добились ну, некоторых послаблений в плане прекращения, а, скажем, боевых действий на время а, вот этой гуманитарной операции по выводу беженцев. Да? Другое дело, что, наверное, обсуждались и более серьезные вопросы, и судя по а, некоторым загадочным фразам, которые шли прежде всего от э, да на, вот договоренность российской... с Украиной я понимаю так вы об этом могут потребовать парламентских усилий вот включая да, ратификацию да, вот эти... заявление Служского. Земля... что это значит какие договоренности могут потребовать парламентского вмешательства и ратификации ну я думаю что такого рода моменты, они связаны конечно прежде всего с какими-то территориальными вопросами с например с закреп... Ну, допустим, с определенным, скажем, разделом Украины, ее федерализацией, да, с размещением, скажем, миротворцев на территории Украины... Ее, фактически, может быть, размежевание, что называется, по миротворчеству какой-то линии, потому что с российской стороны обсуждается вот миротворцев ОДКБ, да, с украинской вот миротворцев ООН. Поэтому я не исключаю, что вот такого рода какие-то латентные договоренности, они были достигнуты. Другое дело, что, как мы видим, украинская сторона, зачастую находясь под жестким давлением со стороны Вашингтона, ну, частенько не соблюдает своих э, договоренностей и э, частенько э, нарушает эти, э, скажем, какие-то предварительные соглашения. Поэтому посмотрим, э, Александр насколько Александр Александр быстро э, появится какая-то информация такого стратегического характера. А, Или же вот. Угу. если такой серьезнейший вопрос обсуждался, и Слуцкий говорит э, как бы о свершившемся факте, да, если говорить о том, что э, вот, то, что достигнуто, потребует... Почему украинская страна э, ни слова не обмолвилась об этом, во-первых, и э, во-вторых, было заявлено, что не получила э, тот результат, который э, желаемый результат. Вот так было сказано э, подалякам. Ну, здесь, может быть, маскируется, потому что украинская делегация и вообще украинское руководство, лично, конечно, очень серьезные и, такой, я бы сказал, патовые ситуации. С одной стороны, они понимают, что надо войну заканчивать, потому что она, по большому счету, проиграна, невзирая даже на достаточно упорное сопротивление вооруженных сил Украины. С другой стороны, они понимают, что любые территориальные уступки вызовут глубокое разочарование в украинском обществе и фактически, ну, скорее всего, приведут к ну, крушению, вот, нынешней политической системы, Поэтому они пытаются лавировать, пытаются искать какие-то компромиссы, но в этом плане мы видим, что Владимир Путин тоже, как говорится, безапелляционен в том плане, что требуется денацификация и демилитаризация Украины. А это, в общем-то, очень серьезное, скажем, такое требование к украинскому руководству, не говоришь о том, что Россия не собирается отказываться от Крыма, само собой, и не собирается отказываться от признания ДНР ЛНР в качестве суверенных независимых государств. Поэтому тут, конечно, украинское руководство находится перед очень сложным выбором, и они вынуждены сейчас, на мой взгляд, согласовывать свои позиции не только внутри а, с, а, своего, вот этого, как говорится, бомонда и но и с заокеанскими кураторами, прежде всего, в Вашингтоне. Александр Борисович, вот в контексте того, о чем вы сейчас говорите, позицию Зеленского, его риторику, как вы оцените, смотрели ли вы вот его последнее заявление, его интервью? Да, конечно, смотрел. Конечно, он вел себя достаточно своеобразно, да, ну, может быть, действительно сказывается усталость, конечно, там э, ситуация напряженная, но он не всегда, как на мой взгляд, адекватно реагировал на ситуацию, и, ну, скажем, такой шок определенный поток сознания э, бессодержательный, поэтому, честно, э, чего-то такого стратегического и интересного я там оттуда не подчеркнул, да, то есть это были какие-то апелляции к Владимиру Путину, там, э, разве что он там Путину умудрился назвать Господом богом да, так скажем, <смех> там, mm, между Господи, делом. Да. Поэтому, честно говоря, у, у Зеленского в интервью, ну, не знаю, какой то содержательных моментов, честно говоря, было очень мало. Человек три, не... часа, человек три часа спит должен чем-то себя. Да, мы, наверное, даже именно не про содержательность, а про его подачу, скажем так. Ну, подача была, да, такая немножечко, что называется, неофициальная. Попытка даже такой, мне кажется, присутствовала заиски перед э, российским руководством. Вот это, давайте договоримся, ну, что, мы уже, мы фактически свои соседи. Ещё, ну, еще не хватало, чтобы Зеленский сказал, мы братья, да, ну, тут уж, как говорится, совсем он был созвучен Владимиру Путин, который говорил о братском единстве русского и украинского народов, да, в э, сегодняшнем как раз своем выступлении. И, ну, в общем, честно говоря, было видно, что Зеленский устал и что, в общем-то, ресурсов у Украины осталось не так много. Высказывание господина Мединского после переговоров о будущем политическом урегулировании ложится в контекст заявлений Слуцкого по поводу необходимости парламентского участия? Я думаю, что да, потому что действительно такого рода политическое регулирование должно быть закреплено... Как бы такими существенными и, скажем, серьезными гарантиями и договоренностями. И, ну, безусловно, как в рамках вот этой демилитаризованной и освободишься от, скажем, национализма Украины, ну, мне кажется, там требуется достижение определенного национального консенсуса и такого политического плюрализма. Российская страна уже неоднократно говорила о том, что должны быть учтены интересы всех народов населения, Спасибо большое. Это был Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России. Обсудили с ним итоги второго раунда переговоров России и Украины. Интересно, как сложно и долго шла подготовка к сегодняшнему раунду переговоров делегации из Киева. делегации из Киева представители Москвы ждали еще вчера, потом сегодня утром и днем. Наконец ближе к вечеру они прибыли на место встречи. Как сказал Дмитрий Песков, украинская страна явно не спешила. Ближе к трем часам дня сегодня украинская делегация выехала к месту переговоров. Помощник президента Михаил Подоляк выложил в Твиттере фото из вертолета, сообщил, что переговоры начнутся через пару часов. Ну То есть явно все это было позже, чем планировала российская делегация. Прошлой ночью в своем фейсбук другой участник переговоров, глава украинской делегации Давид Арахамия, написал, что программа «Минимум» на переговорах – это гуманитарные коридоры, Далее по обстоятельствам. Как только же переговоры стартовали, уже подаляк на своей странице в Твиттер расширил список тем. Ключевым в повестке он назвал «Немедленное прекращение огня». Перемирие гуманитарные коридоры. Мединский же сегодня днем заявлял, что на переговорах будут обсуждаться три аспекта. Это гуманитарно-международный, военно-технический и политический. Других деталей он не привел. Хотя также господин Мединский объяснил, как было выбрано место переговоров, а именно Белорусская пуща, по его словам, решение о месте было обоюдным для Москвы, якобы удобен аэропорт Бреста, для Киева это недалеко от польской границы, через которую они въезжают на территорию Беларуси. Правда, сегодня ночью, когда российская делегация уже была в назначенном месте, тот же Арахами написал в своем фейсбуке, что переговоры состоятся но не в Беловежской пуще. Я напомню, накануне переговоров Сергей Лавров заявил, что украинская сторона получает указания из Вашингтона и постоянно находит какие-то причины, чтобы переносить процесс диалога. Президент четко изложил нашу позицию, которую привезла и наша делегация на переговоры, которые состоялись с украинскими в Беларуси. Крым – это часть России. Признание Донецкой и Луганской народных республик в границах Донецкой и Луганской областей. Демилитаризация, которая должна иметь параметры, их еще предстоит согласовать. Но там не должно быть вообще никаких вооружений, могущих угрожать безопасности Российской Федерации. И денацификация, точно так же, как фашистская Германия была подвергнута такой процедуре. Российская делегация была в прежнем составе. Это помощник президента Владимир Мединский, заместитель заместители глав Минобороны и МИДа Александр Фомин и Андрей Руденко, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси, глава российской делегации в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов. Переговорщиков от Киева стало меньше в этот раз. Вместо шести пятеро. Смену состава заметил спутник Беларусь. Ну давайте перечислим, кто сегодня был. От Украины. Итак, в Беловежской пуще были советник президента Михаил Подоляк. Кратко о нем. В 90-х годах он жил в Беларуси, работал в оппозиционных СМИ. В офис президента Украины пришел в 2020 году. Далее, министр обороны Алексей Резников. Он был членом трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Военно Ведомство возглавил буквально несколько месяцев назад, в ноябре 21-го. Также замглавы МИД Украины Николай Тачицкий. Он работает в дипведомстве почти 30 лет. До прошлого года был послом Украины при Евросоюзе. Украинские СМИ его называли именно его главой всей делегации Киева на переговорах. Также в делегацию входит лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Он еще соучредитель нескольких IT-компаний. В Верховной Раде он руководитель депутатской группы по межпарламентским связям с США. В этот раз среди переговорщиков нет депутатов Андрея Костина и Рустема Умерова, зато к делегации присоединился посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим.